Чем же может закончиться дебют русской в кей-поп индустрии? 12 марта состоялся предебют группы Exyn. В составе участниц есть девушка из Австралии, ее сценическое имя Эша. После идет Ария, она индианка, что уже не типично для кей-попа. Кореянки также присутствуют в группе, это Чиу и Роа. Хочу обратить особое внимание на участницу по псевдониму Нова. Сама девушка из России. Она еще не высказывалась по этому поводу, остается только ждать. Нетезены всячески начали оскорблять девушку из-за ее национальности. Фанаты группы боятся, что русская участница может стать второй Ланой. Нова так же, как и Лана из России, что помешало девушке продвинуться вперед из-за хейта. Теперь углубимся в жизнь Новой. Настоящее имя Мария Емельянова. Она состояла в команде cover dance Далком и принимала участие в дубляже известных фильмов, таких как «Отряд самоубийц» и «Гадкий я-2». Рост Марии составляет 157 сантиметров а вес 42 килограмма. Сообщили, что она владеет русским, корейским и английским языком. Полностью дебютировать группа собирается в апреле, а пока мы будем наслаждаться ихним предебютным альбомом 4.i.am. Девушки уже выступили на гам ТВ и и сейчас активно записывают кавера на такие песни, как Тамбой, Джи Айдл, Хайбой, Нью Джинс. Я желаю девушкам большой удачи! А как на такой поворот в кейпоп-индустрии смотрите вы? Пишите свой ответ в комментариях!